всем привет вы на канале заработать в интернете в сегодняшнем видео я в очередной раз буду проверять на платежеспособность кран файора многие уже про него знают многие еще не знают здесь сразу же можно выводить деньги на крипто кошелек в прошли один сбор с крана и сразу же вывели кран платят довольно Длительное время он уже работает, вот если мы посмотрим по Web, экран уже работает раз, два, три, 4, 5. полгода работает и за последний месяц посещаемость 1 миллион 350 тысяч заходят на данный экран, вот такая, друзья, статистика, здесь в этом кране есть короткие ссылки, их аж 43 коротких ссылки на сумму 107 миллионов получается коинов. Здесь мы зарабатываем коины, а коины потом нам обменивают на сатоши TRX. Также здесь есть вот вкладочка спасибо. Ага, она уже не активна оказывается, есть здесь еще просматривая на веб-сайтов вы можете сами убедиться что данный кран платит перешли вот, нажали кнопочку go посмотрели 5 секунд рекламу разгадали здесь капчу и вывели себе на кошелек кран платит любую сумму без вложений не нужно ничего вкладывать сюда. Конечно, заработок не очень большой, но он есть. Также здесь есть автофаузит, если вы насобираете здесь энергию, энергия отдается, когда вы проходите шорт-линки, вы насобираете энергию, заходите в автофаузит, и с крана сами капаются тоже без вашего участия. Главное, чтобы была открытая страница. И вот обычный кран нам раздает, получается, по 80 тысяч коинов. 10, 1, 8. Антибот 10. 10, 1 и 8. И нажимаю кнопочку собрать. И сейчас я выведу Сатоша, Я уже выводил отсюда. Вот 80 тысяч, чтобы вывести. Переходим вот в раздел Виздров. И здесь... Мы можем вывести трон, лайткоин, дегекоин, либо же фейора. Ну, я буду выводить вот троны. Нажимаем светофор и подтверждаем. На балансе вот у меня вот такая вот сумма. 380 тысяч. Нажимаю кнопочку виздрол. Все выводится, все быстро. Вот, сатоши уже на моем кошельку. Обновляем страничку на фалуцитпея и вот они сатошики 003 также я вот пробовал один раз сбор с крана и вот я выводил 045 TRX все три выплаты все моментально инстантом платится также рекомендую всем у кого еще нету coin market капа кто еще про него не знает ссылку я оставлю для регистрации в описании Переходим, регистрируемся и заходим сюда ежедневно и собираем кристаллики. Далее за эти кристаллики мы можем купить какую-то здесь NFT. Вот такой, друзья, заработок. Кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. А кто хочет заработать намного быстрее и на полном пассиве, скоро выйдет проект... От популярного админа, как говорят мои коллеги-блогеры. В нем мы будем зарабатывать с вложениями. Данный проект, он выйдет не знаю когда, но в этом месяце должен уже выйти. Все его очень-очень ждут, так как предыдущий проект, он отработал полгода. И в нем все хорошо заработали. Всем вам желаю больших заработков, всем хорошего настроения и всем пока.